Привет на нашем канале, сегодня поговорим о возмещении ущерба, связанного с повреждением движимого имущества во время ДТП. Очень часто во время ДТП в машине находятся вещи, которые от контакта с другим автомобилем перемещаются по салону и повреждаются, то есть чаще всего повреждаются автокресла, ноутбуки, какие-то гаджеты, которые находятся в машине. Немногие знают о том, что страховая компания виновника должна компенсировать причиненный ущерб в связи с повреждением этих вещей. У страховой компании есть два пути решения этого вопроса. Первое – это согласовать ущерб с потерпевшей стороной, ну и в договорном порядке определить сумму возмещения, подписать соглашение и компенсировать причиненную ущерб. В случае, если потерпевшая страховая компания не могут договориться о сумме компенсации, страховщик должен произвести оценку поврежденного гаджета, автокресла и так далее. На самом деле это достаточно непросто. И определить стоимость кресла на момент, когда оно было повреждено или какого-то гаджета, это будет проблемой для страховой компании. Поэтому некоторые страховщики идут на то, что выплачивают полную стоимость аналогичной модели кресла или гаджета. Но при этом нужно понимать, что если страховая компания оплатила в полном объеме стоимость, например, ноутбука, то она однозначно поставит вопрос о том, что поврежденный ноутбук должен быть передан страховщику. Это же касается, например, мобильного телефона. И тут надо задумываться, насколько вы готовы отдать телефон, где хранятся ваши данные, насколько вы готовы отдать ноутбук, где находились фотографии, какие-то документы и так далее. Безусловно, почистить это все можно, но на сегодняшний день технологии позволяют это все восстановить. Поэтому необходимо будет принимать решение о том, договариваться со страховой компанией, либо идти на то, что терять свою вещь и получить компенсацию за аналогичную модель. Но при этом также надо учитывать, что страховая компания не будет компенсировать, например, последнюю модель iPhone, если у вас было на два поколения раньше. Поэтому страховая компания выплатит стоимость именно той модели, которая у вас была. Но фактически может так оказаться, что этой модели на рынке уже нету. И это опять же будет проблемой и неудобствами. Поэтому здесь решение нужно принимать взвешенно. И опять же, есть ряд исключений относительно вещей, которые не будет компенсировать страховая компания. Мы дадим это в приложении, смотрите по ссылке. Рады были вас видеть на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мы постараемся сделать еще много интересных сюжетов для вас.